И сегодня, ребят, мы с вами поговорим о том, как привлекать самых лучших кандидатов в MLM-бизнес. Я сегодня вас попрошу, чтобы вы меня слушали и смотрели между строк, потому что... Зачастую, опять же, приходят вот на такие трансляции, особенно увидят кричащий заголовок. Ребята, это всего лишь копирайтинг. Ну, не то, что копирайтинг, это есть определенное обещание, и я это обещание сдержу. Я расскажу, как сделать так, чтобы привлекать самых лучших кандидатов в МЛМ. Но многие идут, и они сразу же преувеличивают того, что может добыть. Возможно, тут волшебную кнопку Виктор подаст вот так вот на экран, так выстоит, и мне надо будет на экран... Просто кнопку так нажать, и все, меня там попрут вот эти кандидаты в мой бизнес, самые крутые, самые лучшие, которые за месяц выстроят мой бизнес. К сожалению, такого, ребята, нету В любом случае, вы должны осознавать, что такое бизнес, что такое предпринимательство. И когда мы понимаем, кого мы хотим видеть в, свой бизнес, в своем бизнесе, тогда мы понимаем, кто является самым лучшим тем человеком, который построил бы наш этот бизнес. И поэтому, ребят, смотрите, было бы неплохо, да и вообще это, наверное, считается хорошим, Началом, когда вы приходите, например, до человека, который вполне успешен, да, то есть, который уже самореализован, зарабатывает неплохие деньги, у него есть хорошая квалификация, хорошая работа, хорошая должность. И вы приходите и говорите: что привет, слушай, как бы у меня к тебе есть дело, да, то есть, которое буквально приложив определенные усилия за год, за два, сможет тебе заменить либо твою работу, которую ты имеешь сейчас, либо стать таким вот дополнительным моментом. Вот у тебя есть хорошая должность, у тебя есть хорошая работа, у тебя есть хорошая зарплата, и ты можешь создать такой же второй источник дохода, где ты также будешь уважаемым, где ты будешь хорошо зарабатывать, где ты будешь влиять на мир. Звучит неплохо, правда? И видите ли, к сожалению, никто этого не делает. А зачастую как люди делают? Эй, 10 тысяч долларов через 3 месяца, давай ко мне. Либо эм, такой, самая лучшая команда, самая лучшая компания, которая без каких-либо усилий, не нужно привлекать людей, не нужно строить товарообороты, не нужно делать вообще никаких усилий, и ты на полном пассиве будешь зарабатывать просто феноменальные деньги. Приходи ко мне. И знаете, на кого это работает? Вот на кого работают вот такие высказывания? Всего за два часа в день ты сможешь заработать 100 тысяч за первый месяц. За два часа в день ты сможешь заработать 100 тысяч за первый месяц. Блин, обалдеть. Вот, и... Кто на такие вот э, высказывания ведется как бы. Вот те люди, которые имеют э, должности, у которых есть зарплаты, хорошие зарплаты, у которых есть влияние, авторитетность, которые несут какую-то э, миссию, да, то есть руководителей например, они никогда не поведутся вот на такой момент. А те люди которые любят по спаме те люди которые любят попрыгать по хайпам находить вот кнопку бабло они такие доки, да хорошо пошли пошли мы заработаем сейчас мы взорвем этот рынок сейчас мы захватим планету своим спамом сейчас мы всех так вот затянем потому что это ж всем надо и к сожалению большинство кто поведется вот на такой вот момент это те люди которые ищут лотерейный билет да то есть которые не понимают что жизнь это не лотерейный билет и для того чтобы вот посмотрите на любого топ лидера топ человека вот у меня хороший друг могу так сказать хороший Коллега, с которым мы очень тепло общаемся, он является топ-чеком одной сетевой компании в самой последней квалификации. И он входит в 150 самых богатых людей в сетевом маркетинге во всем мире. И он создал клуб миллионеров. Да, то есть определенный среди сетевого маркетинга и он и постоянно в москву съезжаются люди которые зарабатывают уже миллионы в этой индустрии они несут какую-то ценность они обсуждают определенные этапы становления развития влияния на всю индустрию в целом и сколько бы я ни общался уже с долларовыми миллионерами в этой индустрии никогда ты не встретишь человека который каким-либо образом надеялся на лотерейный билет и те люди Добрый день, Зарин. Э, те люди, которые э, э, уже в какой-либо сфере успешные, то есть в своей деятельности и вот вы видите, что это сильный человек и вы хотите его привлечь, я например адекватный человек, который уже зарабатывает в сетевом маркетинге неплохие деньги, я никогда не поведусь на такие высказывания, потому что даже если... Даже если э, по какой-либо причине эти высказывания верны, пускай мы предположим, хоть это наверное один из миллиона, который может так знаете когда-нибудь что-то появиться такое, что ничего не нужно делать и вдруг что-то получится, но это опять же для тех людей, которые с лотерейным мышлением. Даже если получится, а что из этого, что для этого, что мне из этого, да, то есть тому человеку, который, для которого деньги не в первую очередь важны, а важна какая-то миссия, какое-то влияние на окружение, какое-то видение, вот просто пойти заработать денег, просто пойти заработать денег, это, к сожалению, не увязывается с моим видением, с моим мышлением, с моей позицией в мире, и это не связывается с позицией вообще в заработке и в росте, вот в первую очередь в росте, личностного роста со многими теми людьми, которые могут построить ваш бизнес. Вы просто представьте, вот кто вам нужен? вам нужно 100 человек которых вы резко привлечете на халяву ну грубо говоря на халяву пообещав золотые горы и они через месяц сольются но при этом даже если мы возьмем ради интереса да то есть банальную статистику ну просто ну грубо говоря 100 человек которые зайдут к вам я не знаю на 50 долларов потому что больше эти люди не заплатят они жадны ну и предположим это будет 5000 долларов товарооборота вы резко вышли вот вы научились вовлекать людей и вы заработали те 500 долларов Ну нормальная адекватная компания платит 10 процентов с товарооборота все ну ты зарабатываешь 10 процентов чистыми либо чтобы вы выбрали либо вы вы бы привлекли 10 100 человек 110 лидеров 10 мощных лидеров 10 адекватных человека сильных которые настроены на бизнес и которые бы заплатили 100 долларов вход в бизнес и вы бы сделали сразу же тысячу долларов товарооборот ну и заработали бы 100 долларов 100 долларов Конечно, правила, правила, э, статистика отличается, и многие вот эти лотерейщики, которым важны баблорубы, вот мы еще их называем, да, тем, кому важны бабки, те, кому нужны деньги, для них нету ценности, у них как самоцель заработать много денег и потом кинуть людей. Они, конечно, выберут бы это, но просто из этих 100 человек на второй, максимум на третий месте, не останется никого, потому что для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, нужно работать. И поэтому это, можно сказать, ваш единоразовый такой э, чек. А вот эти 10 человек, 10 человек повторят вас, потому что они сильные уже лидеры, с авторитетом. И с влиянием на свое окружение, которые просто пойдут и сделают, они не будут кричать на весь мир, что мы порвем этот рынок, они просто пойдут и пригласят хотя бы тоже по 10 человек. Итого, ваш чек на второй, на третий месяц увеличивается к 1000 долларов, который будет как минимум постоянным остаточным доходом. Пускай по какой-либо они причине затормозятся, пускай по какой-либо причине они будут еще раскачиваться, потому что окружение у них закончится, в любом случае у них закончится окружение, им нужно будет обучаться. Но эти люди обучаемы. Они понимают, для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, нужно обучаться, внедрять это на практике и получать результат. И буквально за полгода, пускай за полгода, они повторят ваш результат просто повторят ваш результат и еще э, по 10 приведут людей и я уже не буду приписывать нолик я как минимум припишу что это в три раза увеличится ваш чек например это три долларов которые в любом случае это чек будет постоянно расти вот это вот отличие лотерейщиков и тех людей которым нужно идти и прямо говорить что для того что у вас есть например какое-то серьезное дело а потом из-за такие баблару, все остальные люди ругать сетевой бизнес и считают это лохотроном. Ну да, это такой парадокс, с которым э, нужно смириться. И пе в первую очередь, в первую очередь, для того, чтобы бороться с этим, нам нужно признаться, что такое существует на рынке. И когда будут люди э, говорить о том, что сетевой маркетинг это лохотрон, э, Нужно согласиться с этим, что лохотронами его делают те, кто вот, вот в эту степень. Но также нужно смотреть на голые факты, что индустрия сетевого маркетинга ушла, уже, слава богу, более 70 лет на рынке. И те компании, которые вот-вот начинали 70 лет назад, у них миллиардные товарообороты. И топ-лидеры, которые работают с самых истоков, зарабатывают миллиарды долларов. Миллионы долларов они в месяц зарабатывают, и они уже заработали свои первые миллиарды даже долларов. Потому что у них чек в миллион долларов в месяц. Вот взять, например, корпорацию Onway, да, то есть там гербалайф чеки номер один, которые там есть, это миллионы долларов в месяц они зарабатывают. И нужно оперировать вот этими фактами и смотреть на факты того, что любая адекватная компания, сеть магазинов она делает сеть. Она вводит дисконты, она вводит пригласи друга и получи бонусы. и это все пошло только от сетевого маркетинга, не откуда либо придуманного маркетолога, который вдруг придумал такую инновацию, чтобы увеличить э, объемы бизнеса. Поэтому, ребят.